Здравствуйте. Добрый вечер. вечер. Поздравляю вас с прошедшими религиозными не очень праздниками. Дякую. А что, а, а что не очень? А просто я так и не понял. Вот этот вот праздник э, Старый Нового Год это он вообще религиозный, или он праздник, или нет, ну, якобы не но я как бы не верую, не понимаю. У нас сегодня щедрый вечер. Щедрый вечер. Так, щедрый вечер. А, щедрый... а когда ты по-русски можете, пожалуйста, перевести? <говорит> Нее, не могу. Не, не, я не знаю русского. А, не знаю, <говорит> да? <говорит> не не, знаю, не. Я понял. Я не понимаю. <говорит> <розумію>. Мы <же> из <говорит> Украины. <z Ukraine. говорит> я понял. <говорит> я рад за вас. Я вас приветствую. Мы тоже рады за нас. Мы просто не разумеем русский. Не не могу перевести. Русский я понимаю, но то не могу. А, понимаете, она говорить не может. Да, да, я понимаю, но говорить не может, так. Это очень интересно. А что интересно? Вот <laughs> вы в России живете, так? и вы не понимаете украинскую мову, а почему ну, мы... Же... мы с вами уже сколько? Uh, почти три с половиной минуты разговариваем, я вас понимаю. Ну, видите, классно. Ну, то классно, но но то на что не... вам переводите? Вы же все понимаете. Нет. Красивый. Вот смотрите, вот там ушла самая красивая, а вот, вот та, которая от меня справа, она чуть более красивая. Вот та, которая от меня слева, ну я не знаю, как у вас отображается, чуть менее красивая. Вы все красивые. Все красивые. Я вам, я вам, я, я вам всем, вот смотрите, где вы, я вам всем желаю добра и счастья. А, добрый, дякую, то добрый добро добрый. Вот, вы смотрите, Мальчик. у вас у вас самое а главное, откуда? что у вас вот вот, ну вы же не представились, к сожалению. Вот, вот та, которая самая, ну, от меня получается левая. У нее слишком много тональника. Она прям блестит. Но она все равно красивая. Ну вы добрые, вы добрые, вы мочу камень не говорите. Это прекрасно. А, да, да, я да. Я... да, да, да, да. Во, ой, ты молодец, ой. моя хорошая. Вам, вам, <смех> о, у вас а, примерно а, брови одинаково совпадают. <смех> С кем? Вам нужно что-то дел... сделать разное. А можете найти что-то типа сексуального, вот так вот какой-то надрез там, ну типа добавить. Ты, конечно, был это сезон номер один. <Ой>, все. <смех> Вы определитесь, какую я влюблюсь. Ой, ты моя хорошая, ты вернулась. Солнце мое. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Ты сбит. Все. Сбит там. Город Новая Ладога. Все. Теперь, для меня самое... Теперь для меня самое любимое, это вот, вот, которая в черном балахоне. Ты уже не переиграешь ее. Она самая красивая. Да. Я плачу, полохой. А, ты плач. Ты плач. А, а, а че, боже, а, а чем все так закликало? Господи. Она красавица. Она не ругалась матом. Она не ругалась матом, у нее очень аккуратно подведенные брови. Я? Она добрая. Она добрая. Да. Я ее да. выбрал. И она ты бы выбрала. Сердечко сошлись.